десятки из которых пострадали, заявил глава СК Иван Носкевич. Статья Уголовного кодекса 293 о массовых беспорядках предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. По словам Носкевича, нарушители оказывали сопротивление представителям власти и уничтожали чужое имущество. При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров камеек палок, булыжников, осколков тротуарной плитки стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей, заявил он. По словам главы СК, на места происшествий вышли работать больше ста следователей.